Plossible, правдоподобный, это как Google Analytics, но не совсем. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Аналитика сайта нужна и важна, у нас, кстати, есть отличный курс по Google Analytics, ссылка в описании, но есть у этого продукта крупной корпорации и недостаток, а может даже несколько. По крайней мере разработчики Plossible утверждают, что пришло время пустить Analytics под откос. И за счет чего же они собираются это сделать? Во-первых, за счет простоты использования. Analytics действительно, прямо скажем, перенасыщен в плане настроек и этим отпугивает пользователей. Облегченного скрипта. Менее килобайта и не грузит сайт. В фокусе на privacy. Plossible вообще не задействует куки и собирает данные анонимно. Это круто. Например, проект Сверхнова использует Plossible именно по этой причине. Ну и открытый исходный код. Хороший тон для разработчиков. Google себе позволить такого не может. Есть ли недостатки? Да. Price. был не бесплатный. 6 долларов в месяц при 10 тысячах заходов. Совсем местечковый сайт. 120 в год при 100 тысячах и 500 при миллионе. Но тут есть реал которым я и воспользуюсь. Регистрируемся. На почту придет код активации. Добавляем веб-сайт. И нам предлагают вставить код в поле head сайта. Вообще для этого конечно же я рекомендую воспользоваться Google Tag Manager. Ссылка на скринкаст в описании. Но у меня после очередных переустановок тестового сайта он слетел, а вернуть его к жизни я почему-то не смог. Буду разбираться и наверное сделаю скринкаст, потому что последний раз сделал скринкаст на нем 4 года назад. Надо бы обновить, сервис очень полезный. Поэтому вставлю сразу в хэд. В админке опять же не нашел почему-то, все течет, все меняется, поэтому находим через файловый менеджер папку с установленной темой и тут хэд. Насколько помню, есть плагин для подобных действий, но мне лень было его искать и устанавливать. Еще раз, это нужно по-хорошему делать только один раз при установке Google Tag Manager, а потом все действия осуществлять через него. Вставили и он пишет, что подождите, сейчас, говорит, мы первый раз взглянем на вашу свельту. Ждал я долго, не дождался. Полез смотреть в чем может быть проблема, проблемы не нашел и при повторном заходе на сайт все заработало само собой. То есть возможно имеет смысл просто обновиться. Ну и вот оно первое достоинство, о котором говорили разработчики. Предельная простота. Количество уникальных пользователей, просмотров страниц, показатель отказов и продолжительность визита. Кстати, кто не понимает, что такое показатели отказов и как считается продолжительность визита, смотрите мой курс по Analytics. Там все не так, как кажется на первый взгляд. топ с источники входа. Откуда пришли, топ pages, на какие страницы заходили. Можно посмотреть как страницы входа, так и страницы с которых ушли. Страны и девайсы, то есть мобильные или десктопы, браузеры и операционные системы. Все. Само содержание аналитики, как впрочем, и настройки запредельно просты. Нужно ли что-то еще? Ну, честно говоря, мне не хватает демографии, но это уже privacy. В остальном, сидя на аналитике в одной из контур меня больше мало что интересовало. Хотя нет. Еще ключевые слова, это, конечно, тоже важно. Но все-таки я бы сказал, что настроек через чур мало. Все-таки есть... А, хотя вот тут промелькнула какая-то шестеренка. Посмотрим. О, а, вот это уже чуть интереснее. Ага. Вот это точно нужно — добавление пользователей. Как раз хотел сказать, что этого не хватает в настройках. И раздача прав. Всего два уровня. Так. Можно сделать дашборд публичным. Ну то есть все, у кого есть ссылка, будут иметь доступ к статистике. Кстати, за время настройки на сайт зашло аж три человека. И вот. Это тоже полезно. Куда же без этого веб-аналитику. Настройка целей. Целевая страница и события. С событием надо конечно разбираться отдельно. Посмотрю за реакцией возможно сделаю продолжение. Интеграция с Search консолью от Google. Теоретически он должен тогда выдавать информацию о ключевых словах. Но тоже надо разбираться. но вроде как написано, что так. Email Reports и Danger Zone. Опасно не входить. Ну то есть сбросить статистику или вовсе удалить аккаунт. Ну хорошо. Это мне уже нравится, а то действительно как-то было уж очень куца. Ну и здесь еще обнаружилась одна полезная вещь – это фильтр. Ну то есть, например, если вам нужно посмотреть только действия тех, кто заходил на определенную страницу, можно добавить ее в фильтр и получить отфильтрованные данные. Кстати, настройки, это я обнаружил уже чуть позже, находятся также здесь. Действительно ту шестеренку найти не так-то просто, а настройки важные. Было бы странно, если бы они их действительно так запрятали. Всем, кто задумывается об этической стороне вопроса сетевой жизни, стоит приглядываться к подобным проектам. Рано или поздно именно эта сторона выйдет на первый план, если к тому времени машины нас не завоюют. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.